Привет! Я точно знаю то, что каждый, кто смотрит этот ролик, хоть один раз играли на карте The Skilled в игре Among Us. И у меня к тебе вопрос. Вот когда ты приходил в верхний двигатель, у тебя не создавался вопрос, что вот это такое? Это находится с правой части и с левой части комнаты. Но, как оказалось... Это двери в тайные комнаты. И про одну из этих комнат мы поговорим в этом ролике. Комната спрятана в этой стене. И естественно мы узнаем, что это за комната, но к сожалению, проход в эту комнату мы так и не увидим. Ну а в этом ролике я тебе расскажу историю этой комнаты. И также историю ее обитателя. А в этой комнате обитает... Страшный монстр, про которого мы тоже, конечно же, поговорим. Ну а после, в конце ролика, я тебе расскажу, как же призвать данную комнату и что очень важно когда мы призовем эту комнату в ней уже будет находиться секретный монстр ну а прежде чем я вам расскажу эту жуткую историю я попрошу чтобы ты поставил лайк авансом и также пожалуйста подпишись если ты не подписан я очень сильно стараюсь над роликами чтобы они тебе понравились но ну, и в ответ я хочу получить лишь всего лишь лайк и подписку ведь меня это очень сильно Сильно стимулирует. В любом случае, спасибо каждому, кто смотрит этот ролик. Не забывайте посмотреть этот ролик до конца, потому что в конце будет нечто интересное. Поэтому досматривайте ролик до конца. Ведь в конце мы увидим тайную комнату и обитателя этой комнаты. В общем, я надеюсь, что ты уже поставил лайк. Ну а я пожелаю тебе приятного просмотра. Вся причина появления этого монстра и этой комнаты это сюжет игры. Два друга были отправлены с планеты Мир но вы с этой планетой знакомы, ведь на этой планете находится станция. Станция была названа в честь планеты Мир Эти два друга были отправлены в космос и они очень давно дружили. В космос они полетели на огромном летающем корабле, который называется The Skilled. С ним вы тоже 100% знакомы. Но тут случилась беда. Один из этих друзей, когда началась игра, стал импостером. Ну а как вы знаете, ребят, цель импостера убить абсолютно каждого члена мирного экипажа. И давайте двух этих ребят будем называть друг А друг Б. Друг Б стал трейтером, и он стал спокойно выполнять свою задачу. Друг Б коварно убивал каждого мирного члена экипажа. Друг Б пошел в электрику для того, чтобы поджидать свою жертву. Но он резко увидел друга А. И тут случилась такая проблема. Хоть друг Б и был монстром, то есть он был убийцей, и в его крови уже было то, что нужно было убивать. Он узнал своего друга, и он не хотел ничего с ним делать. Но была беда, то что кодом игры прописано, то что друг Б должен убить друга А, хоть он этого и не хотел. Но однако друг А мог убежать от друга Б, но здесь тоже была проблема. Ведь с кодом прописано, чтобы друг А быстро пошел и сделал репорт, в котором бы рассказал то, что его друг предатель. Ну а если бы друг А рассказал то, что друг Б предатель, то тогда бы его друг улетел в открытый космос и там бы погиб. И получилось так, что смерть была неминуема: либо умрет друг А, либо умрет друг Б. И когда они встретились, они разрыдались. Потому что выхода в этой ситуации не было. Но если вы, к примеру, смотрите мультики, фильмы, читаете книги, то вы знаете, на что способна дружба с детства. Друг Б, который был импостером, взял и убил сам себя. Увидев этот друг А очень сильно разрыдался. Друг А взял острейший клык друга и воткнул его в себя. Таким образом, он хотел совершить самоубийство. Но здесь случилась проблема, что кровь импостеров очень сильно заразна. Из-за попытки самоубийства, друг А Стал импостером из-за того, что в него попала кровь своего друга. Став импостером, друг А услышал шаги, которые шли в электрику. Тогда друг А с помощью люка переместился в охрану. А из охраны он уже бежал в верхний двигатель. Именно в верхнем двигателе и находится секретная комната, в которой обитает... Это друг А. Ну а теперь переходим к тому, как же призвать данную комнату и ее обитателя. Самое главное условие призыва данной комнаты это то, чтобы вы призывали ее строго в 3 часа ночи. В остальное другое время эта комната и ее житель не появится. Имейте в виду. Ну а теперь мы создаем игру в локально. Создав игру, мы жмем на чат. Жмем на чат и вводим команду, которую я оставлю в комментариях. Поэтому если тебе нужна эта команда, если ты будешь призывать эту комнату, то тогда обязательно вводи эту команду. Эту команду мы отправляем и теперь выходим. Ну а теперь мы создаем свободный забег на карте The Skilled. Когда мы появились, мы теперь подходим к ноутбуку. На данном ноутбуке нам надо выбрать задание в охране. И также нажать на папку двигатели и выбрать задание «Подать энергию в зону верхний двигатель». Все остальные задания нам надо выключить, для того чтобы они нам не мешали. И если мы не выключим эти задания, то тогда у нас ничего не получится. Поэтому в этом пункте вы тоже будьте внимательны и не пропускайте это из виду. У меня походу все задания выключены, а нет, электросистемы не выключены. Ну а теперь идем выполнять эти задания. Что очень важно, все эти задания начинаются именно в электричестве, поэтому мы сразу бежим выполнять их в электрику. Мы почти прибежали, сейчас мы будем выполнять и вызовем эту комнату. Выполняем это наипростейшее задание. Оно прям вообще супер короткое. Это, походу самое любимое задание, которое есть в игре. По-моему, это задание нравится абсолютно каждому. Это задание у нас в охране. Выполняем его, оно очень простое. Так, а теперь мы идем опять в электрику. Для того чтобы выполнить финальное задание, после которого уже появится комната. Это здание опять на этом же месте, но только теперь нам надо идти в двигатель в верхний двигатель и сейчас мы выполним последнее задание и вызовем эту секретную комнату. Так идем и вот тут у нас встречает человечек для того, чтобы мы выполнили это задание. Выполняем это задание. И у нас началось какое-то землетрясение. Но нам срочно нужно подойти там, где появляется комната. А вот и этот монстр. Вы посмотрите, до сих пор идет крушение, и мне сложно говорить так, как звуки крушения меня перебивают. Ну а давайте, в принципе, посмотрим на этого монстра. У него просто ужасные руки. Но мне кажется, то, что эти руки чем-то связаны с клыком, которым убил себя этот монстр. А нет, вы посмотрите, у него из головы торчит тот самый клык. Поэтому история этого монстра прям точно связана с этим монстром. Вот такой интересный ролик получился. Я надеюсь, что ты поставишь лайк и подпишешься, если ты не подписан. Пожалуйста, напиши в комментарии, как бы ты поступил, если бы ты был другом А. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем